Зачем меня ты надинамил, Не уже ты забыл о том, Как мы с тобой в помойной яме Одним делились косяком. Зачем меня ты кинул круто, Зачем порушил моловый ништяк? Теперь в пещере абсолютно Не пашет мой постылый. Двойную запу, какую правда не скажу? Зачем украл мой шус из драпа, Его мне сдал весь Зачем уловы вонзил мне в спину и крюк воткнул в мой рыжий ус? Зачем залил мне в уши глину и тем разрушил наш союз? Зачем? Зачем, зачем зарил мне в уш и тем разрушил наш союз?